Всем всем добрый вечер или доброе утро. Мы вот вышли с ребеночком прогуляться по улице Тулибаева. Там очень много детских площадок и не только по этой улице, а вообще по городу много детских площадок. Детские площадки они доступные, очень комфортные. Здесь очень много всяких таких конструкций снаряжений качалок, город для ребенок, для, для детей. И вот, была хорошая погода и в Баквейте ребенок очень хорошо это самое, э, время проводил, как и я. И по этой улице не только могут дети на детских площадках играться да, или практика. Играть, да. Ну и могут и взрослые а, тоже отдохнуть на скамеечке почитать что-нибудь, да, отдохнуть. И есть еще и спортивные режимы, где могут а, заниматься а, на этих спортивных режимах, да, покачаться, под, под, да, да, мышцы так, подкачаться. А, это тоже довольно комфортно достаточно. Ну я вам чуть позже покажу. Так что смотрите это видео, и наслаждайтесь. Здесь, а, здесь я сижу на, на качели качаюсь. Всем да. ну, пока. Ой. Ой. Ой, поднимайся, поднимайся. Давай-давай, качели, качели будешь качели? Нет. Садись, садись на качели. Солнце взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порос, дай огня, вот так. С Цой. А может, я вернусь домой с, с, с щитом, а может быть, на щите в серебре, а может быть, в нищете. Но как можно скорей? Куда-куда-куда? Mm? А что ты встал? Что ты встал? Mm? Что ты встал?